Здравствуйте, друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов и сегодня с самого утра все телеграм-каналы просто гудят новостью о том, что у одного известного блогера, точнее у семьи блогеров, произошел обыск по поводу уголовного дела за неуплату налогов. Что хотелось бы сказать по поводу вообще данной ситуации. Во-первых, если вы инфобизнесмен, если вы блогер, если вы там предприниматель, у вас своя онлайн-школа, продюсерский центр то делайте грамотную юридическую упаковку своего бизнеса. То есть я не знаю, то есть, сами ли там люди дошли до этого, либо, может, они наняли каких-то горе-юристов, не убедились в их квалификации, они им подсказали какую-то такую схему. Просто если вы думаете, что налоговая ничего не видит, все вот эти вот ходы-выходы, где вы там на родственников открываете ИП, там деньги загоняете по каким-то мнимым сделкам, ну вы ошибаетесь. Это все видно сейчас, Просто в режиме онлайн в налоговой стоит нажать просто несколько кнопок и все транзакции у них на экране. там Все получатели и везде, где есть какие-то вопросы с точки зрения соблюдения законодательства, это у них там все выделяется, подсвечивается и они это очень быстро находят. То есть почему до этого не было таких прецедентов, ну здесь ответить сложно. Возможно у налоговой просто не доходили пока руки до блогеров, потому что это такая деятельность была новая. Но тем не менее тенденция достаточно тревожная для тех кто занимается онлайн-бизнесом потому что обороты как правило у тех кто находится в топах высокие э, не одна сотня миллионов рублей и естественно ну долго налоговая не могла оставлять это без внимания когда там через ип проходит там год 100 200 300 миллионов рублей там и так далее и так далее поэтому друзья вы должны понимать что нужно свой бизнес обезопасить есть вполне законные способы, как можно минимизировать э, уплату налогов, и при этом, чтобы все было в чистую, в белую, и претензий к вам не было никаких. Как же будут развиваться дальше события у этой семейной пары блогеров, мы, конечно, посмотрим, потому что налоговые преступления, ну, такая штука достаточно интересная. В моей практике подобные споры были, и, во-первых, там не так просто доказать именно сам факт, совершение налоговых преступлений, там есть свои нюансы. Во-вторых, в принципе, если вы погашаете налоговую недоимку в бюджет, то и дело уголовное прекращается. Что там будут делать, мы, конечно, посмотрим. А обыск, да, обыск, это процедура, на самом деле, малоприятная. У меня были видео на эту тему, можете ознакомиться. Потому что при обыске, вот если, например, пришли к ним в дом, по большому счету следователь может изъять все, что захочет. Любой документ. Книга, тетрадь, ноутбук, любое электронное устройство, потому что каких-либо законодательных ограничений, чтобы как-то сковывать действия следователя, что он может изъять, что он может осмотреть, ну, во время обыска, когда уголовное дело уже возбуждено, их нет. Поэтому, друзья, знайте свои права, обращайтесь к грамотным специалистам, и тогда все у вас будет хорошо.